Пережили ли вы в своей жизни травмирующее событие? На самом деле это довольно распространенное явление, и оно одинаково влияет как на мужчин, так и на женщин. По исследовательским данным, у около 8% населения США в какой-то момент жизни было посттравматическое расстройство. Травма это не расстройство, а эмоциональная реакция на неожиданное и ужасное событие, когда вы чувствуете, что ваша физическая безопасность и благополучие оказались под угрозой. Некоторые причины включают горе или отсутствие безопасности, хронический стресс, жестокое обращение и переживание стихийных бедствий. После травмирующего события у вас могут возникнуть проблемы с другими людьми и трудности со сном, но есть также некоторые симптомы, которые более незаметны, чем вы думаете. Вы можете даже совершать их, но не знать, что это признак травмы. Итак, вот пять признаков того, что вы имеете дело с психологической травмой. Во-первых, беспокойство. Вы замечаете, что в последнее время стали более напряженными и на грани. Исследования показали, что травма может сделать вас более уязвимым к развитию психических расстройств, таких как депрессия и тревога. Стресс, вызванный травматическим событием или воспоминанием о моментах, связанных с травматическим событием, например, переживанием воспоминаний, может привести к подавляющему чувству отсутствия контроля. Вы можете обнаружить, что легко погружаетесь в эмоции, вызванные травматическим событием, которые вызывают у вас усиление беспокойства. Во-вторых, вас легко испугать. Вас легко встревожить? Когда вы испытываете психологический стресс или травму, у вас может развиться повышенная чувствительность к своему окружению, например, к окружающим вас людям или обстановке, в которой вы находитесь. Причиной этого может быть стресс, вызванный травмой. Ваш мозг постоянно предвидит опасность и поэтому посылает сигналы в мозг, чтобы высвободить кортизол и адреналин, которые готовятся к реакции на борьбу или бегство. Вот почему вы можете оказаться более осведомленным о том, что происходит вокруг вас, и более нервным при резких движениях. Номер три – это чувство вины, стыда или самообвинения. Часто вы ловите себя на том, что чувствуете себя плохо, или стыдитесь того, что выходит из-под вашего контроля. Ненужная или неотслеживаемая вина или стыд могут быть еще одним симптомом психологической травмы. Эти чувства могут возникнуть из-за фактического опыта, связанного с событием, которое вы пережили. Например, если во время этого травмирующего события произошла смерть кого-либо, вы можете испытывать угрызение совести, оставшегося в живых. Что еще хуже, так это то, что чувство вины и стыда, которое вы испытываете, могут в конечном итоге помешать вам обратиться за помощью, поддержкой и лечением. Номер 4. Боль и страдания. Испытывали ли вы где-нибудь боль без причины? Еще один способ проявления психологической травмы – это физическая боль. Институт хронической боли обнаружил, что по меньшей мере 60 пациентов с артритом сообщают, что в какой-то момент своей жизни они пережили психологическую травму. Это все происходит потому, что боль и психологическая травма идут рука об руку. Травма вызывает боль, а боль вызывает травму. Возможная причина этой связи может быть связана с тем фактом, что нейромедиаторы, ответственные за регулирование эмоциональной реакции, также регулируют и боль. Другая причина может заключаться в том, что ваша нервная система становится чрезмерно активной из-за хронического стресса или эмоционального расстройства, что в конечном итоге вызывает центральную чувствительность к боли. Номер пять. Отключение или мечтание. Вы часто мечтаете наяву? Еще одним признаком психологической травмы является разобщенность, и она может проявляться в виде эмоциональной подавленности или мечтаний наяву. Хотя эти два симптома кажутся разными, они оба являются отрывом от реальности – которые служат механизмом преодоления. Это способ вашего разума создать безопасное пространство, когда его нет. Хотя ни одно из проявлений не кажется вредным, и то, и другое может привести к социальной изоляции и еще больше погрузить вас в одиночество. В результате может пострадать ваша общественная жизнь, например, ваши отношения с друзьями и семьей. Если вы пережили травму, помните, что вы не одиноки. Есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы справиться с ней. Так что не бойтесь обращаться за помощью и поддержкой. Если вы считаете это видео полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с тем, кто также может найти в нем пользу себя. Не забудьте нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления всякий раз, когда наш канал публикует новое видео. Спасибо, что посмотрели и увидимся в нашем следующем видео.